Плот Ван Дам, Суперзвезда 90-х. Когда-то он был кумиром миллионов мальчишек по всему миру. Его путь к успеху был невероятно сложен. До обретения всемирной известности он много и уборно тренировался. Боролся с комплексами, развивался духовно, что и позволило ему добиться невероятного успеха. У него было все – стремительный взлет, огромные гонорары, популярность и десятки тысяч поклонниц. Но простой бельгийский парень не выдержал бремени славы и променял все на алкоголь и наркотики. О его непростой судьбе сегодня на канале «Живая сталь». Ничто не предвещало успеха. Ситуацию осложняло то, что Ван Дам родился в семье бельгийских бухгалтеров Варенбергов. Это была его настоящая фамилия. Помимо того, что он был достаточно хилым и носил огромные очки с толстыми линзами, его каким-то образом занесло в балет. Он быстро стал мальчиком для битья, но по всем законам жанра в его жизни случился судьбоносный момент. Когда Жан-Клоду исполнилось 11, отец отвел его в клуб карате. Он попросил тренера сделать из этого хлюпика мужчину. И опытный тренер Клод Гетц сразу разглядел бриллиант. в этом. В мелком непримечательном камушке. Он очень любил собак, особенно овчарок, и поэтому заставлял Ван Дамма надевать защиту и спускал на него огромную псину. Жестокие методы обучения, о которых Вандам до сих пор говорит с уважением, впоследствии отразились в фильме «Кикбоксер». В 16 лет он выиграл свой первый турнир, что было практически невозможным, так как в то время в европейском карате не существовало ни весовых, ни возрастных категорий, и ему приходилось драться против 30-летних мужчин два раза тяжелее его. Тогда же, чтобы увеличить свой вес, Жан-Клод увлекся бодибилдингом простые походы в качалку переросли в нечто большее, и в 78 году Вандам занял третье место на любительском чемпионате Европы по бодибилдингу, а годом позже стал абсолютным чемпионом Бельгии. Но тяжело одновременно усидеть на двух стульях. И Вандам выбрал кикбоксинг. 8 марта 1980 года обладатель черного пояса по карате Жан-Клод Вандам в первом раунде ударом ногой в прыжке нокаутировал соперника и стал чемпионом Европы по кикбоксингу среди профессионалов. За свою бойцовскую карьеру он провел в общей сложности 22 боя, в которых одержал 20 побед и всего лишь два раза проиграл по решению судей. На этом его карьера в спорте и завершилась. Наверное, он пропускал очень мало ударов, потому что его котелок неплохо соображал. Именно тогда он надумал жениться. Его избранница Мария Родригес была на 7 лет старше, зато очень богата. На ее деньги Ван Дамм открыл спортивный клуб, который стал самым популярным в Брюсселе. И скоро он обзавелся шикарным домом, спортивной машиной и солидным счетом в банке. Но успех Брюса Ли не давал ему покоя и ему всегда хотелось стать звездой кино. Он начал начал налаживать знакомства в этом бизнесе, посещая различные киномероприятия в Европе. На одной из вечеринок ему улыбнулась голливудская звезда Жаклин Биссет. Ей 32, ему 21. И вскоре, окрыленный обещаниями Жаклин, Вандам продал клуб, бросил жену и купил билет в Америку. Как только Вандам сошел с трапа самолета, он понял, что попал. Здесь, оказывается, люди говорят по-английски. Он купил огромный букет роз и направился на виллу Жаклин. Там его ждал еще один облог. Ее не было дома. А ведь она знала дату его приезда. Садовник сказал, что мисс Бесет улетела на Гавайи. У нее роман с русским танцовщиком. Жан-Клод был в шоке. Его надежды рухнули. Попытки попасть в кино оборачивались неудачами. Пять лет скитаний и подработок и никакого успеха. Несмотря на безумную усталость, он продолжал тренироваться и усиленно учил английский. Чтобы поправить свое финансовое положение, он прибегнул к проверенной схеме. Женился на Синтии Дердериан, дочери владельца строительной фирмы. Но как только дела пошли на поправку, он с ней тут же развелся. Настоящая удача улыбнулась Ван Даму, когда его взял клуб сам Чак Норрис. Первый же день работы он познакомился с двукратной чемпионкой Америки по бодибилдингу Гладиес Португес, которая и стала его третьей женой. Раньше женский бодибилдинг выглядел именно так. После долгих лет невезения Ван Даму наконец улыбнулась удача. Как-то у входа в ресторан он увидел президента Cannon Films. Голан его, конечно же, не узнал и тогда нога Ван Дама просвистела прямо над головой Голана. Он так поразился, что предложил ему прийти в студию на следующий день. Жан Клод начал разговор с того, что сел на шпагат между двумя стульями и, наконец, услышал слова, которых ждал всю жизнь. Голан пообещал сделать его звездой и дал сценарий кровавого спорта. Сразу после завершения съемок, фильм оказался на полке. Он никому не понравился и студия не верила в его финансовый успех. Но Вандам цепился вцепился в него мертвой хваткой и сутками сидел в монтажной, самолично монтируя его. В итоге, фильм стал хитом и принес создателям 15 миллионов долларов прибыли. Мир заговорил о новом герое. Жан-Клод сразу сменил фамилию на более звучную. Вандам. После кровавого спорта последовало несколько убойных картин, которые сделали его кумером миллион Теперь Жан-Клод сам выбирал, где, у кого и за сколько ему сниматься. Результатом успеха стало... Тяжелейшая форма звездной болезни. Он позволял себе публично заявлять: зрители обожают меня, скоро я буду самым знаменитым актером Голливуда. Все забудут о Шварценеггере и о Николсоне и будут говорить лишь обо мне. Жан-Клоди Вандаме великолепному. Его популярность начала резко падать, однако он ничего не замечал. Ему было просто некогда за постоянными тусовками, пьянками и передозами. Однажды сосед, миллионер, пригласил их с женой на ужин. Среди гостей Жан-Клод сразу выделил победительницу конкурса красоты на Гавайях Дарси Лапьер. Когда на утро красотка позвонила Вандаму и попросила зайти, по в. Он не удивился. Даже двое детей не стали препятствием к разводу. Но новая любовь не уберегла его от клиники для наркоманов. Я жил на кокаине и колесах. Почти все сцены боев в фильмах того периода снимались, когда я был под кайфом. Новая жена подала на развод, отсудила алименты на содержание сына и оставила вандама у разбитого корыта. В тот нелегкий период Вандама поддержала бывшая жена Глэдис. Она не просто простила блудного мужа, но и снова согласилась стать его женой. После венчания супруги поселились в Калифорнии и зажили тихой семейной жизнью. В один прекрасный день Вандам не выдержал и решил снова возобновить тренировки и доказать всем, что есть еще порох в пороховницах. Сейчас его жизнь бьет ключом. Конечно, прежней славы уже не вернуть, но сняться в добротных боевиках типа неудержимых ⁇ это всегда, пожалуйста. А еще можно вспомнить рекламу Volvo, которая наделала много шума. Но недавно Вандам снова ушел от жены к украинской модели Алене Кавериной. Такой уж он человек не может усидеть на одном месте. Что ж, друзья, будем ждать от него новых интересных фильмов, а пока предлагаем вам посмотреть другие наши видео. Больше полезной информации можно найти в нашем паблике ВКонтакте, а эксклюзивные фото лучших спортсменов России вы сможете найти в нашем инстаграме. Спасибо за просмотр и подписку. Всем счастливо!